Дорогие друзья, сегодня у нас, как всегда, в эфире Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас, Евгений, приветствую. Да, мы продолжим тему, которую мы затронули в прошлый раз, тему олигархов и богатых людей в Великобритании. Причем, вот вы уже говорили, что такой был тренд, что в Великобритании была благоприятная среда, что покупать недвижимость и вообще тут себя чувствовать как дома, и еще такая была вещь, что не выдавала Великобритания политических, так сказать, беженцев, вот как Березовский, собственно, по этой линии приехал. Но я хотел бы начать вот с такой фигуры, как Евгений Чичваркин, который, насколько я знаю, уехал еще в 2008 году, то есть давно до Крыма, до Донбасса и так далее. И вот он такой яркий, может некоторые его считают фриковатым, но вот что вы о нем думаете об этом? Ну, Чичваркин – известная личность в Лондоне, собственно, содержит ресторанный бизнес, содержит магазин эксклюзивных, так сказать, товаров. Ну, все, все достаточно такое дорогое. Ну, нам известно только одно о нем, ну, в плане финансовом, что когда он продал свою Евросить, то, в принципе, у него образовалось где-то в районе 350-400 миллионов долларов. То есть он приехал сюда не с голыми, так сказать, карманами, а, в общем-то, достаточно состоятельным человеком. Вот. И... Тот бизнес, который он здесь развивает, придал ему известность. Хотя, еще раз повторяю, покупать вино за 400-500 фунтов, знаете, мало кто пойдет. А виски, которые стоят 2-3 тысячи, тоже мало кто будет делать. Хотя есть, конечно, тот самый олигархат, на который он ориентируется. И который у него какие-то вещи покупает. Также его ресторанный бизнес. Та же самая история. В общем-то, это эксклюзив чтобы нужно было пойти в такой ресторан, нужны ну, приличные деньги. То есть даже для Лондона потратить там 200-250 фунтов на человека, чтобы где-то поужинать, это, ну, в общем-то, как бы, как, как вы понимаете, не для всех. Что касается взглядов да, и да, на его деятельности, мы знаем хорошо о том, что он действительно очень активно помогает Украине, он действительно организует... Самую различную помощь, гуманитарную в основном, продовольственную и так далее, и так далее, дает деньги на вооружение, хотя, кстати, как либертарианец, он этого не должен делать, потому что по их логике надо как бы, ну как это, давать деньги на вооружение, которое будет убивать, да, там условно. Ну, я не берусь судить. Какие вооружения, может быть, просто бронежилеты поставляют, каски. Я не знаю, я, знаете, тут как... мне сложно сказать. То есть явно не ракеты покупают. Поэтому довольно странный человек. Но я думаю, что он действительно играет сейчас большую роль. У него обширные связи. Известно также, что он очень активно помогал в свое время, так сказать, оппозиционерам. Разного, разного рода, и Навальному в первую очередь, и помогал его супруге, детям и так далее своими средствами, как, впрочем, и Алексашенко, который живет в Вашингтоне. То есть, грубо говоря, он такой человек, ну, как бы оппозиционный. Да, он ненавидит Путина, это совершенно однозначно. Он высказывается об этом. И, в принципе, несмотря на его, так сказать, специфическую систему одеваться, представлять себя, в общем-то, человек, он, ну, скажем так, действительно демократических взглядов, реально обеспокоенных ситуацией в России, реально помогающий, так сказать, Украине, не просто словами, да, на уровне бла-бла, а реальных, вот так сказать, дел, которые, может быть, малых дел, но все равно они очень эффективны. Так что Чечваркину, ну, скажем так, с моей стороны, я лично считаю... его весьма достойным человеком, весьма уважаемым, несмотря, еще раз повторяю, на все его странности. Он проводит, вот последняя была его информация о нем, что он же часто летает, бывает в Украине, в Латвию летает, у него там есть в Юрмале домик. Вот там проводит благотворительный обед. То есть деньги, которые будут собраны, это, это в Риге. Он готовит, значит, этот обед, все там делает и так далее. А, так сказать, все деньги, собранные с этого мероприятия, они будут перечислены в фонды Украины на какие-то, так сказать, на какие-то нужды. Вот, собственно, что, что, что известно о Чичваркине. Хотя, единственная вещь, которую, ну, я сказал бы так, я не очень поддерживаю, то, что он очень активно выступает за то, чтобы освободить богатых бизнесменов, которые проживают, в том числе и в Англии, э, э, так сказать, от санкций, что, мол, как же бизнес вот главное, они смогли накопить такие деньги, они много сделали, ну, а то, что с Путиным они были как бы в связке, он как бы это так уходит немножко на второй план, и, ну, это единственная, пожалуй, пожалуй вещь, которую я лично мне, она не нравится. Очень Хорошо, а, а вообще расскажите, насчет олигархов понятно, а есть какие-то вот такие обычные люди среди русскоязычного населения Великобритании, но ну, я имею в виду какой-то... Как... Как принято говорить, middle class, то есть какие-то, ну вот как вы, например, вы все-таки не олигарх, я имею в виду вот такого направления. Нет, не и, да. И, да. да. Ну ничего, какие ваши годы. Дело в том, что да. вот, по сравнению с другой с другой миграцией в ту же Америку, там или Израиль и Германию, там понятно. В Великобритании как таковой вообще миграции нет, была только вот такая вот как бы бизнес, то есть связанная с покупкой недвижимости. Но вот за эти 30 лет постсоветских, есть какие-то просто обычные такие люди, которые, ну, не знаю, каким образом попали в Великобританию, или это все-таки единичные какие-то случаи? Вы знаете, Евгений, в общем-то, вот система попадания богатых людей, я вам, в принципе, рассказал, то есть нужны были инвестиции, это нужен миллион, сейчас, по-моему, 2 миллиона, фунтов и недвижимость. Если у тебя это есть, тебе дают, соответственно, визу, вид на жительство в смысле, и ты как бы можешь через там четыре года или пять лет ты можешь претендовать уже на гражданство. А, но это как бы один из моментов. Действительно, как бы иммиграция суда она была не такой значительной. Но не забудьте про другую вещь, а именно пятилетние визы. Да, Трех, например, год. Сначала на год дается, потом на три года, потом на пять лет. И вот таких людей с пятилетними с визами здесь очень и очень много. К ним относятся чиновники богатые. Ведь они все живут по этой системе практически. Единицы. По-моему, если я не ошибаюсь, около двух, трех или двух с небольшим тысяч а, иммигрантов попало сюда по вот этой инвесторской визе когда деньги нужно вложить, так, так, далее, так далее, а остальные это все люди, которые имеют, так сказать, вот эту пятилетнюю визу, и таких очень-очень много, я еще раз повторяю, ведь это э, не запрещает вам, например, открыть бизнес, э, какие-то рестораны, какие-то, так сказать, не знаю, магазины, какие-то гостиницы и так далее, и так далее. Это нет проблем совершенно. Вы можете иметь пятилетнюю визу, вы можете поставить своего директора надежного, и он будет на вас работать. Собственно, какие проблемы? Вы будете класть деньги в собственный карман. Поэтому, вот, ведь, понимаете, не зря, я уже говорил эту цифру, где-то 350, примерно 400 русских магазинов ресторанов, там, я не знаю, ну, тут точно где-то около сотни точно есть, русских чисто. Нет, конечно, и англичане туда ходят, но что касается, так сказать, владельцев, хозяев и так далее, это, это в основном, так сказать, русские. А, значит, а так, конечно, такой какой-то массовой иммиграции чтобы давали сразу гражданство или вид на жительство, такой, конечно, не было. Но я еще раз повторяю, все стоит вот на этих основах Пятилетние так называемые визы. Хорошо. Пять ну, длительная... лет проходит, виза заканчивается. Дальше что? Вот у человека есть пятилетние визы. еще одну. А, ему Мы да? Ему конечно, конечно. Если ты, например, восемь лет прожил здесь на, на легальной основе, ну, например, студенты, так многие делают. Вот они здесь учатся, потом докторантура, потом начинают где-то работать. Восемь лет прошло. Через восемь лет человек имеет право... Обратиться за гражданством. И ему дают, обязаны по закону дать. Но он для этого нужно 8 лет легально прожить в Великобритании. Вот таково, так сказать, условие для иммиграции. А если ты просто приехал и сказал: знаете, меня КГБ преследует, там или кто там, ФСБ, но ну, это, здесь это не пройдет. Этот вариант, так сказать, не, не проходит. Хотя когда-то, в начале 90-х, этот вариант тоже проходил и, не знаю, несколько тысяч попало вот на, на такой основе суда, что их преследовали, что их семьи там, так сказать, под, подвергались каким-то репрессиям и так далее, и так далее. Кстати, сын господина Явлинского, вот он здесь живет, да, уже с таких времен, потому что в свое время была попытка, так сказать, покушения. Да, совершенно верно. И в принципе, так сказать, здесь он находится, потому что ему дали соответствующие, так сказать, права в этом смысле. И он официально, так сказать, живет. Супруга Явлинского здесь постоянно, так сказать. Я с ней неоднократно летал, так сказать, на самолете. Вот. С Явлинский не знаю, не видел, так сказать. С Явлинским я, кстати, вот, ну, просто лирическое отступление да. один раз встречался в 90-м году. Меня он поразил, конечно. Знаете, что он мне сказал? Я ему привел соответствующие данные там, по поводу ценных бумаг, которые там, можно приобрести и так далее, для того, чтобы выплачивать из э, процентов по этим ценным бумагам э, те кредиты, которые можно взять. И он мне сказал такую фразу. Вы говорит, знаете то, чего я не знаю. Так что этого существовать не может. Вот У -у -у -у. наш разговор на этом закончился. Ну, в принципе, слушайте, за 30 лет этот человек не изменился.